Ой, блин, ну мы все там. Субтитры И нет никакого тебе наказания, волные карманы, конфетти Только очень год без сознания, мы ждем гробки. это наш любимый праздник, И шашлыки на Богу. На пару соток хорошенько по УЗИ. А если повезёт заедет Красновальский, На пару соток хорошенько за Блин, смотрю еще много песен. А <реш> я уже, ну, когда более-менее еще остаток осог мы не играем, вот, вот, еще больше. <решили> <решили>